Друзья, всем привет! Вы не случайно попали на это видео. Если вы уж сюда попали, значит вас интересует тема электроподогрева руля. Передо мной находится автомобиль Nissan Juke, в который мы сегодня установим как раз-таки этот электроподогрев. Значит, ситуация такая. Наш мастер... Сейчас приступил к разбору автомобиля, он, он уже демонтировал руль, который лежит вот здесь на сиденье Он также демонтировал подрулевое пространство, тут рулевую колонку Разбирает сейчас подторпедное пространство вот здесь под рулем Для установки сюда блока управления, в рулевую колонку управле... установки кнопки активатора Ну а руль мы сейчас передадим в наше автоателье, в котором старую оплетку с этого руля снимут Установят на обод руля Элементы подогрева Ну и перешьют этот руль В новую кожаную оплетку Из высококачественной кожи Процессом мучить я вас не буду Покажу уже готовый результат Ну перед этим, конечно, давайте посмотрим На старую оплеточку Чуть более повнимательно, ну чтобы можно было Потом сравнить до и после Вот так выглядит эта оплетка Руль сейчас абсолютно обыкновенный Это самый стандартный Nissan Juke Подрулевая колонка В принципе, ну я думаю, всем известно, как она выглядит. Что ж, вернусь к вам, когда все это будет готово. Поскольку работы с автомобилем Nissan Жук у нас полностью завершены, машина уже ожидает, когда ее заберет владелец, мы, мы с вами можем перейти и выделить время на самую приятную часть нашего сегодняшнего видео, а именно демонстрация процесса работы обогрева рулевого колеса. А, обратите внимание, руль перешит у нас в кожу, в натуральную, высококачественную кожу. А, использовали мы здесь сверху и снизу структурированную кожу, а по бокам у нас перфорированная кожа. Все это сделано для... Более приятного внешнего вида. Ну и перфорированная кожа на ощупь довольно-таки интересно ощущается. Что ж, теперь сама демонстрация. Для того, чтобы включить обогрев, нам необходимо для начала, чтобы заработало зажигание. При условиях запуска зимой через автозапуск, обогрев руля тоже будет включаться, если включена вот эта вот кнопочка, которую мы сюда установили. Эта кнопочка активирует обогрев руля. Когда она вот в таком... Положение, когда здесь горит лампочка значит обогрев активен вот это для того чтобы летом можно было отключать обогрев и забыть на него на летний период а зимой включив его можно было бы замечательно пользоваться да и в принципе выключать его а, не обязательно Итак, а что же касательно самого обогрева обогрев как я вам и говорил ранее он у нас интегрирован под оплеткой рулевого колеса кнопочка на рулевой колонке а также блок управления подогревом находится вот здесь вот под торпедой для демонстрации именно нагрева этого руля я же не могу вам естественно через а, видео через телефон который я снимаю температуру как-то продемонстрировать да что он греется я взял вот такой вот прибор это термометр лазерный вот он конечно не особо точный но в принципе мы сможем с вами увидеть, как нагревается руль. Итак, поскольку я уже, в принципе, включил этот руль, давайте мы с вами включим и термометр, который будет фиксировать нам температуру. Для нагрева, естественно, рулю необходимо какое-то время. Это не происходит по щелчку пальца, потому что элементам обогрева необходимо разогреться и дойти до какой-то определенной температуры. Кстати, температура регулируемая, то есть если... Вдруг вы поймете, что вам такая, такой сильный нагрев не нужен, вы приезжаете к нам, и наш мастер немножечко регулирует этот нагрев, уменьшая его. Либо, если вам маловато температуры, то также вы просите мастера, и он повышает количество градусов, ну, сделает нагрев более, более теплым рульом. Вот. Итак, пока мы с... я вам рассказывал По поводу регулировки Наш руль нагрелся до 31 градуса Я думаю, что через какое-то время Ну, идеальная, идеальная температура Это 30... 37-40 градусов Это вот самое оптимальное И больше, в принципе, ставить ее нет смысла вот. Наша задача, конечно же Это дождаться, когда руль Нагреется до какой-либо Из этих точек То есть 37-40 градусов как видите, лазерный э, термометр не очень такая точная штука, вот, потому что постоянно он температуру показывает разную. Итак, я думаю, принцип работы э, подогрева руля вам абсолютно понятен. И давайте, наверное, завершение демонстрации у нас будет это выключение зажигания без выключения вот этой вот кнопочки. Я выключаю зажигание на автомобиле и кнопочка одновременно с этим выключается, то есть обогрев уже не работает. Включаем зажигание включенный и она сразу сама же и загорается. Вот. На этом. Все, обогрев у нас установлен. Через какое-то время за автомобилем приедет уже довольный и счастливый владелец. Зимой ему холодно, ручкам не будет.